У нас три вопроса, значит, повестка дня была предоставлена сейчас, можем ее нарочно еще раз снова показать. У нас три вопроса и четвертый традиционный вопрос разный. Значит, о, о, о присутствующих. Перед началом заседания какие-то есть дополнения, предложения, пожелания, самоотводы или еще что-то? Нет. Тогда предлагаю рассмотреть данную повестку дня и по ней высказаться, есть ли какие-то дополнения, замечания, предложения по повестке дня. Если нету, тогда предлагаю повестку дня. Я что Секундочку, давайте. Сейчас мы расскажем про разные. Разное это все остальное. Завтра делаем эти трех вопросов Значит, по повестке дня есть какие-либо замечания дополнения предложения комиссии? Если нет, тогда предлагаю повестку дня утвердить и приступить к работе. Кто за, Кто поголосовать? Кто против, воздержался, повестку дня принимать. Перед началом работы сразу хотел бы сказать, что я пригласил еще двух наших совещателей. Ну, вот они должны, в общем-то, быть. Это вот партии и от ЛДПР, ну, почему-то они нас не посетили, но приглашены они. Итак, значит, по первому вопросу повестки дня. О формировании участковых избирательных комиссий, избирательных участков, ну их можно ответить. Хочу чувствовать себя слишком официально. А, избирательных участков, номера наши традиционные, 199-244, не изменилась. среднеизменилась, состава 2018-2029 годов, Точно 5 лет на территории Божьего района Санкт-Петербурга, подведенный территориальной избирательной комиссией номер 10. Как вы помните, в марте месяце в конце был объявлен сбор в прямом предложении. В течение всего апреля данные предложения собирались. К нам поступили предложения от всех возможных организаций. Представлены у нас все парламентские партии, которые представлены в Государственном доме и в законодательном собрании. Также и малые партии, которые не имеют представительства в органах законодательной власти. Могу, в общем-то, пробежаться по э номенклатуре. Всего у нас в избирательных комиссиях будет представлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 наименований организаций субъектов движения. Ну, также традиционно присутствует субъектов движения пометка по жительствам. Значит, здесь у нас представлены все документы по всем комиссиям, которые были поданы. Также здесь у меня представлены от всех субъектов движения, «Профессорский», России, Россия», «Единая Россия», которые также свои документы подавали. В течение мая месяца у нас работала рабочая группа, которую мы сформировали в конце марта, и соответственно все документы, Проходили необходимую проверку и формировался тем самым объем информации, которая заносилась в с выборами. На основании этого были сформированы решения по составу рабочая группа в своих доводах, руководствовалась прежде всего опытом и наличествующим у претендентов по работе в комиссиях. Разумеется, что, в общем-то, ротация у нас объективно присутствует. Выпадали у нас многие комиссии, члены комиссии, в общем-то, уходили. Старались подбирать собственную работу именно членами комиссии, но в приходили и такие, кто работал совещателем, кто был наблюдателем. То есть, в общем-то, достаточно широкая такая палитра. Это, в общем-то, из общих таких пояснений. Только что вот, за час до этого мы собрались еще раз членами тех кто у нас входил в рабочую группу, на них присутствовал Михаил Юрьевич также. Вызвано это было тем, что у нас несколько комиссий обновлены и пришли люди без опыта, им, в общем еще раз и дополнительно посмотрели, с ними поговорили, поставили те вопросы, которые, в общем нас тревожили, так да, как нет нашего дальнейшего взаимодействия. Ответы были и по итогу, и до этого проведенной работы, и то, что сейчас у нас прошло общение, люди рекомендуются для и включения в состав комиссии и назначения председателя. Дальше по технологии. Значит, по повестке дня у нас три решения. Первое решение о второе на значение председателей, и третье решение о зачислении в состав резервов. Это я общий такие моменты расскажу. То есть людей, которых предложили субъекты движения у нас гораздо больше, чем численные сами комиссии, у нас 544 человека. Дальше, все, что сверху, это у нас автоматом зачисляется резерв. И сегодня мы это решение также примем, чтобы. Никто у нас не остался за бортом, то есть мы удовлетворили пожелания всех парламентских партий, они все у нас представлены в комиссиях, а также всех, кто ну, по объективным причинам у нас заявлялся, что сейчас не вошел в они у нас все оказываются в резерве, вот у нас были такие три решения, значит, если, ну, ну, предложение какое, если для кого-то есть необходимость, да, мы сейчас можем сделать паузу, там, 10-15 минут, да, для того, чтобы ознакомиться с всеми этими решениями, потому что по технологии нам нужно проголосовать 46 раз по одному вопросу, 46 раз по второму вопросу и один раз, соответственно, по резерву. Вот. Уже в городе у нас пошли рекордсмены, кто сколько в общем, голосование провел за 20 минут, но ну, нам, в общем-то, тоже нужно будет какой-то лимит времени уложить. Надо ли нам прерываться для ознакомления? Ну, в принципе, хотелось бы знать, в каждой комиссии представлены все парламентские партии? Нет, не в каждой комиссии. Значит, у нас э, ⁇ Справедливость России ⁇ и ⁇ Яблоко ⁇.⁇ Справедливость России ⁇ примерно две трети в комиссиях представлено. ⁇ Яблоко примерно в половине ⁇ Партия Роста представила 6 кандидатов из 40 наших а, 6 комиссий. Представители этих партий, то есть как бы согласны, что у них нет участников нет, да, в некоторых комиссиях? Э, представители партии ⁇ Яблоко ⁇ у нас представлены. Вы согласны? Да. КПР представлено в каждой комиссии. КПР представлено в каждой комиссии. ЛВП представлено в каждой комиссии, Единая Россия представлена в каждой комиссии. Еще какие конструктивные. Ну, конечно, хотелось бы, то есть, как бы принадлежность э, председателей тоже посмотреть. То есть, каким партиям принадлежат э, председатели, то есть как бы в комиссиях. Можно, в каким образом, сделать? У вас есть решения да. Ну, здесь надо скажем, я нет, я на память знаю я могу, в общем-то, произвести, кто у нас будет. Ну вообще списывать. нам обычно делали, вот когда мы утверждали комиссии, нам делали слот. И мы смотрели, то есть как бы по слоту, а не только по этому. Поэтому, ну, а да, поэтому вот у, в случае... у вас же есть отдельное решение по председателю. Конечно. Ну, если дайте посмотреть а вот. это все по элементарно. Решение предписательно, но здесь всего нет движения не представлено. Здесь уже нужно внутри непосредственных районов только фамилия только фамилия но при нам же интересно какую большую часть партии представляет представляет не вот здесь вот есть нам да, нужно посмотреть данные сравнения Здесь давай давай давай давай Черканцев. Чиркан, э, коммунисты Коммунисты КПРФ и коммунисты России. Политическая партия коммунисты России. Понятно. Черканцева, 200-й. Черканцева. Порушено. Единственное. 212. 213 клопки. 214, 1 214. 215 я понял. Яколево. АА. Коммунист России. 216-е Саватиева. Само. Гордиева, 217 Александр А.С. Гордиева А.С. Андрей Саливская. А, ну, гордиева. А. А. А. А. А. А. А. А. Васильев. А, А.С. 218. Васильева. Васильева. И Российская коллекческая 220 но уже получается, что 90% председателей у нас представляют партию «Единая Россия». Можно же посмотреть? Давайте, 220 й Круглова. 219 е там, простите, что я проживала, председатель Афганистана. И.В. Шутенков. Круглова обновляли в Да. Анна в Россию. Круглова обновляли Шупинков и вы, А садико у а садико-бережение у Шутенкова. 220-й круглой. 220 220-й, дайкшук. 22-й, Кравцов. Кравцова. ЛД. Сергей. Он что А, Кравцов? Кравцова. Кравцова. ЛД. 223-го Аксиаита Аксиаита ВАД ЛИС э, й Бришин на Брышина СИ. Без спортивной принадлежности. 25-й Тарасенков. Тарасенко, Тарасенко В, М, а. Тросянка или Сергиев, Тарасенкова Малин, Тросянка во. МА. МА. Нарасин. 226 Гадибов. ФХ. 227 Игорь Гусев. Гусева. Гусев. Гусева. Гусева да. 228 Кукова. Куков. 229 Смирнов. Середовал. Не навалили. ЛВ, 230-й Лятушек. ЕГЭ. Елена 231 231 Тимофеев. Ва. Тимофеева и А. 232-й Свернул Смирнов в А. 233 Сташкова, Т.М. 234 Ашуркова, Н.А. 235 С.В. Кальберова, 236-й Тимофеева, М. 237 куриков Куликов ВВ Куликов Куликов двести тридцать два Ой Ой двести мне уже даже смешно Парламентской партии нету вообще, кроме Единой России. Ни одного председателя от Багазарской... Коммунисты. Да. Коммунисты России не парламентские? А это... Нет. Но это не одна. КПРФ. КПРФ. 20, одна. 20, да. одна. Ну, 20, 20. это вообще. 20. То есть, как бы сформированы комиссии. Это уже даже смешно. В 239-й говорим ЕБ, КПРФ или Россия. Не партия. 240-я. А, Смирнова да, Д. А. Смирнов Д. А. Исправление. 241-й опа. 242-й Иванова СА. А. Иванов С. А. 243-й Богоманов, Бага, Г.С. 24-й Калинкин, Борис, Да. Наталья Борисовна. Калинкин, Наталья Борис. Борисовна. Родина? Нет. Борисов. Ну, конечно, я за такой пользу в комиссии голосовать буду. Я сейчас считаю, что вот что... уже... Сколько председателей у нас поменялось? Сколько председателей поменялось? Значит, большинство у нас председателей с да. Значит, поменялось у нас а, а, четверть председателей. Вот. Часть из них как раз вот, вот то, что в конце они читали, без партийной принадлежности. Мое мнение, вообще, <плес> не знаю. В отсутствие партийной принадлежности дает более процессов. Вот. В большинстве слоем, которые были в самом начале, они сохранены все эти которые были убиты, в субъекты движения, в общем-то А находится. что, то есть, как бы среди парламентских партий на председателя никто не годился, у вас в резерве 544 человека, то есть из 46 544, 498 человек. Состав здесь в том-то что составы в большинстве слоев сохранялись, и председатель. председателях. В общем-то, здесь э, разумно рекомендовать того же человека, который был председателем, как бы просто мало. По поводу отсутствия партийных принадлежностей. И подавляющее большинство председателей комиссии 10, без партийная принадлежность представляет Муниципальный Совет Муниципального Вызывания Северописка, что э, Административно это что следующее, определяемое муниципальными, соответственно, очень, очень хорошо. Музыку, в принципе, не. Где-то где-то где-то где-то где-то когда мы с конфедератом, мы с конфедератом Соответственно, мы с предложения, пожелания, замечания, комментарии uh -huh. по той работе, которая была проведена. Если мы по-председательно, я бы хотел поставить вопрос по поводу этой Сейчас мы для нее конкретно дадим, по ней вопрос мы поставим. Еще какие-то частности у нас фактически есть? Тогда предлагаю перейти к процедуре голосования по кандидатуре комиссии. И по порядку. По каждой комиссии провести необходимое первых сначала Надо записывать. У нас, скорее всего, будут какие-то расхождения по голосам. Сейчас у нас в Клору присутствует 9 человек. У нас члены пресс комиссии. И, соответственно, у нас... По давайте, давайте записывайте. Итак, значит, по первому вопросу переходим к голосованию по составу участковой избирательной комиссии избирательном участке номер 199. Как я уже говорил, значит, здесь представлены э, все решения, с, собственно говоря, составами. Если кто-то хочет, еще дополнительно ознакомиться. Сюда можем прерваться и эту работу провести. Если нет, тогда предлагаю переходить к обсуждению составов и голосованию. Нет? Поздравление. Нет? Тогда предлагаю по комиссии номер 199. Кто за формирование избирательной комиссии в предложенном составе, согласно приложению, к настоящему решению, в количестве также определенном в настоящем решении, в численности 12 человек, прошу голосовать. Вот, я бы хотела об этом решении решении тоже не указано принадлежность к Орцаму. Указано. Указано? КПРФ присутствует? Конечно. Кто за? А все, сразу все? сразу все? КФР присутствует во всех комиссиях. Во а всех комиссиях? Да. Вообще же? есть только, да. по там рост снимет стали. Все комиссии. Все, кто подался, присутствуют. Все. Да. Что еще раз? Все за. Все за. 9. Всего у нас скоро девять человек. Все за. Кто против? Поздержался, принимается. Значит, давайте я сразу ну, прощения в да, этой процедуре оглашения. Понятно, что первый момент сформировать, второй в численности, согласно приложению, и в составе согласно приложению. Да, можно эти моменты не буду уже так глубоко озвучивать. Численность как она везде? Она Нет. Давайте по численности буду останавливаться. Да. Значит, по формированию штукой избирательной комиссии номер двести в составе. Представленного в приложении, которое меня называть, в количестве 14 человек. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Я за. Принимается. По комиссии номер 201. Кто за сформировать число избирательно комиссии номер 201 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек. Кто за? Кто против? Воздержался. Принимается. По формированию школьной комиссии номер 202. Кто за то, чтобы сформировать школьную комиссию номер 202 в составе, согласно представленному приложению, в количестве 12 человек? Кто за? Пошел отставать. Кто против? Продержался один. 202. 202. Значит, О формированию комиссии номер 203. Кто за то, чтобы сформировать учетную комиссию номер 203 в составе согласно приложению к настоящему решению? В количестве девяти человек. Вот у нас одна комиссия, маленькая такая, у нее численность 10 человек. Кто против? Воздержался. Воздержался один. По 23. О формировании комиссии номер 204. Кто за то, чтобы сформировать избирательную комиссию в составе согласно приложению к настоящему решению, в количестве 12 человек. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Воздержался единогласно. Кто за, э -э, за". формирование комиссии номер 205? Кто за то, чтобы сформировалось что комиссию номер избирательного участка номер 205 в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве 12 человек? За? Кто, за? кто против? Кто воздержался? Принимается. О формировании комиссии избирательного участка номер 206. Кто за то, чтобы сформировать чистую комиссию избирательного участка номер двести в составе, представленного приложению настоящего решения в количестве 12 человек? Что голосовать? Кто за? Кто против? Задержался угу. один. двести шестая. Оформление комиссии номер 207, Кто за то, чтобы сформировать чистую избирательную комиссию избирательного участка номер двести в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве двенадцать человек? Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Один. 207. О формировании комиссии номер 208. Кто за то, чтобы сформировать 6-ю избирательной комиссию избирательной участка номер 208 в составе согласных положений к по настоящему решению в количестве 14 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один. 208. О формировании избирательной комиссии, избирательного участка номер 209, кто за то, чтобы сформировать число избирательной комиссии, избирательного участка номер 209 в составе согласно-приложения к настоящему решению, в количестве 12 человек. Прошу Господу, кто за. Кто против, кто держался, не на голос. О формировании избирательной комиссии избирательного участка номер 210. Кто за то, чтобы сформировать участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 210? В составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 14 человек. Пожалуйста, выслать. Кто за? Кто против? Кто задержался? 210. Оформировании участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 211. Кто за то, чтобы сформировать число избирательной комиссии избирательного участка номер 211? В в согласно приложению к настоящему решению, в количестве 14 человек решил вызвать кто за, кто против, кто издержался, а нет. Что случилось? Ну, дело в том, что 14 человек, почему 14 Значит, предельная численность. А, у нас до 1000 а пределная численность комиссии, наверное, до 9 человек, может быть, от 1000 до 2, а, до 12 человек, свыше 2000 до 16 человек. Нет, нет, мы только некоторые комиссии изменили там с 10 12 человек, Но потому что у них численность к 20 подходит, и там, где у нас перешагнут через 20, мы добавили 14 до человек. Одна комиссия, она у нас до 1000, быстрее. Она одна. У нас все остальные 12-14 человек, а одна комиссия 20 человек. А, Просто ну, это был в нашей процессе работы эти комиссии несколько на президента просили, чтобы его добавляли. Мы тогда добавляли, решение не но сейчас, чтобы возникли. Эти вопросов не было, уже начали, и мы моменты, это в этом вперед. Так. Дальше двигаемся. О формировании числой избирательной комиссии номер 212. Кто за то, чтобы сформировать числой избирательной комиссии в соответствующем участке номер 212 в составе, согласно приложению к настоящему решению? В количестве 14 человек. Живую зла. Кто за? Кто против, кто воздержался, у издержался, 2712. честной избирательной комиссии 213. Сформировать, кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию с приятным участком 213 в составе согласно приложению решение в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против, кто издержался, не о формировании избирательной комиссии избирательного участка номер 214. Кто за то, чтобы сформировать избирательную комиссию избирательного участка номер 214 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 14 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один. Значит, избирательной комиссии избирательного участка номер 215. Кто за то, чтобы сформировать избирательную комиссию избирательной участка номер 215 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против, кто не ненагласно. По формированию избирательной комиссии, братья участка номер 216. Кто за то, чтобы сформировать избирательную комиссию, братья участка номер 216, в составе согласно положительным настоящим решению в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, один. 216. О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 217. Кто за то, чтобы сформировать вску избирательную комиссию избирательного участка номер 217 в составе согласно приложению настоящему решению и количественно состав 14 человек. Кто за, прошу голосовать, против, поддержался единогласно. О формировании школы избирательной комиссии избирательного участка, номер 218. Кто за то, что сформировал участвовать избирательной комиссии, избирательного участка номер 218? Составит согласно приложению настоящему решению. В количестве четырнадцать человек. Кто за? Свадьбу, да? Кто против? придержался и нагласны. У избирательной комиссии избирательного участка 219. Кто за то, чтобы сформировать избирательной комиссии избирательного участка номер 219? 219 Составит согласно приложению к настоящему решению, и в количестве 14 человек. Прошу голосовать. Да? Кто за, кто против, поддержался, принимается. Согласен. У формирования избирательной комиссии избирательного участка номер 220. Кто за то, чтобы сформировать 100 избирательную комиссии избирательного участка 220 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек. Пошлось за. Да? Кто за? Против? Раздержались? Принимается единогласно. О формировании избирательной комиссии 221. Кто за то, чтобы сформировать 100 избирательную комиссии избирательного участка 221 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек. пошел Кто за? Кто против? поддержался, Единогласно. Принимается. О формировании избирательной комиссии номер 2. Кто за то, что человек? Прошу Кто за? Кто против, Один. Принимается. О формировании число избирательной комиссии избирательного участка номер двести двадцать три. Кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию избирательного участка номер 223 в составе согласно приложению настоящему решению в количестве двенадцать? Прошу голосовать. Кто за? Против? Кто свергался? Единогласно. О формировании число избирательной комиссии избирательного участка номер двести двадцать четыре. Кто за то, чтобы сформировать существую избирательную комиссию избирательного участка номер двести двадцать четыре? В составе согласно приложению настоящему решению в количестве двенадцать. Прошу голосовать, кто за. Кто против, воздержался, принимается единогласно. У формировании избирательной комиссии избирательной участи номер 25. Кто за то, что обстрели в школу избирательной комиссии избирательного участка номер 25 в составе, согласно приложению следующему решению в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Поддержался. Один. Принимается. О формировании школь избирательной комиссии номер 226. Кто за то, чтобы сформировать 6-й избирательный комиссию 226 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Раздержался? Принимается. О формировании 6 избирательной комиссии номер 227. Кто за то, чтобы сформировать 6-й избирательный номер 227 составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 14 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? воздержался? Вот. О формировании 6 избирательной комиссии номер 228. Кто за то, чтобы сформировать 6 избирательной комиссии и избирательного участка на 228 составе, согласно приложению настоящего решения, в количестве 12 человек? Прошло слово. Кто за, кто против, кто воздержался, принимаем среди на О формировании 6 избирательной комиссии номер 229. А я беру 328. 229. Кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию в номер участника ''229'' Составили согласно приложению настоящему решению в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался один. Избирательного участка номер 230. Кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию номер 230, в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался, принимается единогласно. По формированию участковой избирательной комиссии номер 231. Кто за то, что тут формировают избирательную комиссию номер 231 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу да -да -да. вас. Кто за? Кто против? Воздержался, принимается единогласно. О формировании избирательной комиссии номер 232. Кто за то, чтобы сформировать мечтову избирательную комиссию номер 232 в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве 14 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один. Принимается. О формирование избирательной комиссии номер 233. Кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию? Вбирательного 23 в составе согласно приложению к настоящему решению, в количестве 12 человек. Голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается. По формированию шутской избирательной комиссии избирательного участка 234. Кто за то, чтобы сформировать учаску избирательной комиссии? То есть держательного 234 согласно приложению к настоящему решению, в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? участковой избирательной комиссии номер 235. Кто за то, чтобы сформировать число избирательную комиссию избирательного участка номер 235 в составе согласно приложению к настоящему решению в количестве двенадцать человек? Прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался? Принимается. По формированию участковой избирательной комиссии номер двести тридцать шесть. Кто за то, чтобы сформировать учаскую избирательную комиссию избирательного участка номер 236, составить согласно приложению к настоящему решения, в количестве двенадцать человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался один. Принимается. О формировании школь избирательной комиссии номер 237. Кто ]히. за то, чтобы формировать шускую избирательной комиссии избирательно участника номер 237, составит согласно приложению настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто задержался, принимается. О формировании школьской зрательной комиссии номер 238. Кто за то, чтобы формировать штукой избирательной комиссии избирательной избирательной участи 238, составит, согласно приложению настоящему решению в количестве 12 человек? Кто за? Кто против, воздержался, принимается. По формированию штука избирательной комиссии номер 239. Кто за, то, чтобы срывать, что сформирование, существо избирательной комиссии избирательного участка номер 239 в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве 14 человек. Хорошо голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается. По формированию штука избирательной комиссии номер 24. Кто за то, чтобы соформировать участку избирательную комиссию вбирательного участка номер 240 составит согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. По формированию участковой избирательной комиссии на 241. Кто за то, чтобы сохранять из участку избирательной комиссии избирательного участка номер 241? Составит согласно приложению к настоящему решению в количестве 12 человек. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. Оффформирование штатской избирательной комиссии 242. Кто за то, чтобы сформировать штатской избирательной комиссии, избирательное участкое 242 в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве 12 человек. Прошу выслать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. Офформирование штатской избирательной комиссии 243. Кто за то, чтобы сформировать штатской избирательной комиссии, избирательное участкое 243 в составе, согласно приложению к настоящему решению, в количестве 14 человек. Прошу выслать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. По формированию школьная избирательной комиссии номер 244 Кто за то, что сформировать 6 избирательной комиссии избирательного участка номер 244 в составе, согласно приложите настоящему решению в количестве 14 человек? Прошу выслать, кто за, кто против, воздержался, принимается. Так, первая часть нашего мероприятия преодолена. Значит, переходим. Второй вопрос повестки дня о подтверждении председателей а, выше упомянутых участков избирательных комиссий, а, какие есть а, пожелания к перед тем, как прием голосования замечания Замечание выполнено. У вас было под 240. 234. 234 давайте перед голосованием озвучим свои замечательные предложения и дальше примем его в Или вы в момент, когда мы к этой комиссии подойдем. Не, я хотела бы в чем там. Мы, в принципе, сейчас и говорили каждого председателя и каждую комиссию. И есть смысл, то есть, как бы, сделать замечание, то есть проголосовать сейчас против какого-то председателя, у кого есть замечание. возможность. А потом проголосовать списком. Нет, списком мы не будем, вы будете по каждому, потому что это момент все. Ну, регламент не надо сделать и не в принципе я не нахожу, удобно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 я готовился к следующему заседанию и особенно внимательно смотрел этот избирательный опыт людей, которые тендуют на должность для Это человек, который о, будет управлять комиссией, будет направлять ее о, и, собственно, будет, ну, как всегда, руководителем лицом организации. К сожалению, на минувших выборах о, Наталья Александровна показала себя Uh, не очень отвесно. Я скажу это так. В чем это разница? 8 -го. марта 2018 -го года. Время дежурства, uh, собственно, когда числовые дежурные комиссии дежурные не давали заявление для самих местных хозяйств. Новый выпуск, который появился на мы были на заседании комиссии, разбирали это а, Давайте да, сразу мы То думаете... Значит, ваш предшественник, у Владимир Борис Владимирович, он как раз этим вопросом занимался. По этой ситуации она была рассмотрена в активе, рассмотрен. сам целая да, расслабляла, значит, сам проводилась да, проверку, да. проверку проверкалась полиция, и по итогу, вот, скажем так, все внутренней проверки в конце пожеланиях, а их можно именно так это назвать господина Цоя, и у его доводы относительно, что там было. Uh, утверждение эти все факты не нашли. Более того, принципиально uh, Борис Владимирович эти рабочие привлекли, потому что изначально к нему был последовал звонок как представитель Яруба. Начну а, с этим вопросом разговаривался. Поэтому я не говорю о том, что там было какое-то нарушение. Я говорю, мой а, не аж Нет, там а, не было. Же, говорят, я... смотрели, вы только про нее говорите, про эту а, ситуацию. Я говорю про эту часу, я хотел просто два тезиса слух произнести. <гоносить> не знаю, рассматривали вы это или нет. Я просто общался с представителем для облака, которые присутствовали на доседании. Соответственно, от него я... Узнал, так вы вообще присутствовали на этом доседании? От я узнал, что в приложении объявлений, которые были напечатаны во время тренировки, когда происходило в основном, когда был бы в целом, в числое Предоставлено не было, соответственно, два этих печальных а, заявлений а, известно только со слов по со сокоматерасам. Это первый момент, на uh -huh. который я хотел бы обратить внимание. Uh -huh. И второй момент. А, я прекрасно понимаю ситуацию, когда новая процедура, новый участник, новый член комиссии. Но вполне логично проводить тренировку в присутствии избирателей. Когда приходят избиратели, и, соответственно, достаточно показывать примером, как надо, собственно,